Капать начнет, мы уже побежим, конечно. Ну побежали уже. Но ну, бери чемоданы, чемоданы бери. Мы тут с двумя рюкзаками. Думали на весь день уйдем. А там прям вот белое, белое, белое Страшная, Страшное, молниеносное. Но вообще здесь на открытом нельзя просто. По дороге с облаками, по дороге с облаками Очень нравится, когда мы возвращаемся домой.